Тоже тепленькие, вот да видите какие, морда твоя, Эй, покажи мордашку, о, о тоже хорошее чистое сухое гнездо, Оп! Так, дальше пошли. Вот. А, что ты выбежала? Так, что там у тебя? не ругайся. О, тоже хорошо все. Вон они даже обрыкаются, эти видные. А, живчики. Тумалас. 20 раз. О. Так. Здесь что? Что-то тут пух. Где тут пух-то? Эй, подруга, ты хоть живая? Ну, вот здесь. Вот. Вот видите. Вот что значит мама, да? Ну, все. То есть их там достаточно много.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 Все, Заберем. Так, здесь что у нас? Ух, какое гнездо. О, привет. Да бы соседки-то взаймы. А так. Ну, вот они. О, какие. Все.